Как получить удовольствие от жизни? В отличие от всего происходящего в дни нас, наши чувства могут зависеть от нашего настроя Именно поэтому старайтесь настраивать и находить в своем сердце крупицы счастья и малые радости. Это в дальнейшем создаст для вас удовольствие от жизни. Какая фраза может заставить вас шевелиться, сидя перед телевизором, произносите себе: "Ты не вечен, а как же цель?". Это заставит вас обу обучаться быстрее эмоции. Многие говорят, что эмоции это плохо, я кстати начал смотреть разных эзотериков, и там есть ряд эзотериков, допустим там колдуны, там какие-то эзотерические практикумы проводят и так далее, они говорят там энергия это плохо, эмоции это плохо, контролируйте эмоции, зачем вам столько эмоций, эмоции это плохо, эмоции создаются чувствами.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 они необходимы. Побольше улыбок, побольше тепла, побольше радости. Пусть видит вас вновь вот такую смешливую дурнушку. Не надувайтесь, не страдайте по 5 недель, не прощайте.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 Какие эмоции создаются у вас, когда вы находитесь? У вас есть предметы, которые вас радуют. Вы видите предметы, которые вас радуют? Вы... Почему ароматические палочки зажигают благовоние? Потому что они создают запах, запах создает эмоцию, человек располагается, создает чувства у человека, создаются хорошее чувства, создается хорошая жизнь, создаются плохие чувства, создается плохая жизнь. Чувство регулирует то, что в нашей жизни происходит.